Всем привет! У меня сегодня тематический торт, причем на очень важную дату, 60-летие. Это день рождения папы моего мужа. Начинки, шоколадный бисквит, крем-пломбир, карамель с арахисом. Достаю торт из формы. Оформлять торт я буду белковым кремом, он у меня уже готов. Я заваривала его на 4 белка и 8 столовых ложек сахара. У меня тут при замешивании образовалось сердечко. Перекладываю торт на подложку. Переворачиваю. Крем окрашу в такой вот желто-оранжевый цвет с помощью гелевых и водорастворимых красителей. Сначала покрываю черновым слоем. Значит так, не могу не рассказать. У меня опять-таки форс-мажор. И вот что у меня с первой порцией получилось. То есть я начала окончательно выравниваться. Он у меня поплыл, стал таким глянцевым. И короче все крошки из торта смешались с кремом. Я даже выровнять не смогла. Поэтому заварила вторую порцию крема. Подробный рецепт будет под видео в описании. Самое главное отличие от того, получился крем или нет, это его блеск. Если он блестит вот так вот. Значит он не получился и цветы из него не получится. Когда он вот такого плана матового, тогда получится очень даже хорошо. Видите, он даже форму свою не меняет, когда я отрису. Выравниваю мой торт. Торт покрыла кремом. Идеальное выравнивание здесь не нужно, потому что будет декор сверху и сбоку. Небольшую часть крема я украшу в зеленый. Также добавлю немножко кипяченой воды. Две чайные ложки. И все это перемешаю. Добавлю немного коричневого сухого красителя и еще немножко воды. Все это выкладываю наверх. Вот такой бисквитный мох у меня получился, я его разделяю на части. Для декора я буду использовать вафельную картинку, и для начала необходимо вырезать детали. Раскатываю мастику тонким слоем, примерно 1-2 миллиметра. Вафельную картинку на мастику я буду клеить с помощью декор-геля. Выбирай лицевую часть торта и устанавливай декор. С помощью вафельной бумаги, у меня остался небольшой кусочек, я буду делать траву, которая растет на болоте и с камышами. Здесь у меня краситель. Пока еще вафельная картинка не до конца застыла, я вырежу такие стебельки. Теперь кончик зубочистки смачиваю водой и закручиваю. Потом так буду устанавливать в торт. То же самое делаю с остальными. С помощью вот такой три пленты я обернула шпажки. Это будут камыши будут птички, те, которые взлетают. С помощью силиконовой формы из шоколада сделаю ружье. Вот такой получился торт на 60-летие для дедушки. Цифра 60 из шоколада. Это мой первый торт в такой тематике и, думаю, не последний. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока. Это мой окол. Ч ⁇